Прямо сейчас, в паблике ВКонтакте Шок мы разыгрываем 10 призов. Полный пак девайсов от Logitech, 4 скина и премка на Аби Шоке на один месяц. Тебе нужно всего лишь поставить лайк и подписаться на паблик. Репосты делать не нужно. Ссылку я оставлю в описании. Попробуй, принять участие, может быть, повезет. Привет, я Шок. И я сыграл сегодня в CSGO. не одну катку, не две, а 21. Я 24 часа играл в CSGO. И на самом деле мне это понравилось. Посмотри, у меня голова в форме наушников. Кстати, я вам бью говорю у меня уже не только волосы в форме наушников а голова если я буду лысым вы увидите то что у меня тут идет падение в общем сегодня будет очень жестко И я реально вернул форму если ты досмотришь этот большой ролик я буду очень рад то ты заметишь разницу когда я играл первые игры и когда я играл в конце, я реально стал по-другому играть, думать. И самое главное, я за этот день выпил знаешь, сколько энергетиков? Ноль. А все потому, что мне просто интересно и нравится играть в эту игру. И я очень рад, что я выбрал именно CS GO. Друзья, спасибо каждому еще раз, кто поставит лайк. Давайте наберем 40 тысяч, я знаю, вы это можете. Вас сейчас ждет большой ролик, поэтому желаю приятного просмотра. И в конце ролика будет э, вывод, стоит ли так делать столько играет. и какая разница у меня по статистике, я скринил до и после. Всем приятного просмотра. Бананами, бананами. Библиотека и без головы. А, все библиотека. Два. Да. Хрубил. Он бежал, по идее, я. Да, да, у них нет бачки. Ой-ой-ой. <связывания> Граффил. -ой -ой -ой. с голова. С головы. Давайте берем. Хорош. Пьяш? <связывания> <связывания> да, зарежу. <связывания> <связывания> Да. Нать! Нать! Тренируйтесь Что? на Первая карта завершилась. На самом деле, очень довольна своей игрой. На втором месте сыграл. Первая катка 16-14 у нас есть. И по сути, давайте фиксировать. У нас плюс 36 было, осталось до, 8 уровня, до 7 уровня плюс 13. Так что идем дальше, посмотрим, что будет. Статистика у вас на экране. Ладно, ну-ка, заходь, мейн. Можно запушить через пол? И убить его. Идем. Дверь, залезаем. Давай, давай, давай. Хорош. Влечко, замечательно. Хорош. Я очень... А тобой. Молодые люди сыграли еще одну карту. На самом-то деле на нюке было похуже, но все равно я свой ОВГ набил. 18 фрагов есть. Да, 18 фрагов для меня это уже хорошо, потому что все это время я играл на 14 ВГ. Так вот, сейчас идем на У нас плюс 21 Элла, как я понимаю. И запускаем следующее Надеюсь, не будут такие интересные карты, как нюк Хочу Миражку, даст 2 наш дефолт Они не будут мидл играть Они будут? Ну, я сказал, что полить Я смотрел Ой-ой-ой Сити пикает Скамейка миддл есть да. А, коннектор, коннектор сзади у них бай на все деньги со вторым армором. Пожалуйста, пошел, посмотрите. О, все, хорошо. Бошли на ряд. Убил. Все, берем, парни, это легкое, не даун. Побил его. Хорошо, два-два. Шорт один. Шорт стоит. Быть, как бы? Нет. там. Так, эту катку мы проиграли очень жестко, я застрелял 10 фрагов, это полная отмена. Но ну, окей, сейчас пойдем next. Статистика пока что 2-1. Мидла играет. Я пошел, пикать. Дай, забей, фаус. Руи. Да это 3. за вещь. А дело а, второе. А, Хорошо. Лучше. Все. Лаз-ладно. Ну что, ну, ну, смотри, ты сейчас раунд выиграл. Важный. Завершился еще однокарный мираж. Я очень плохо играю сейчас. Посмотрим, надеюсь, то, что я проснусь к следующей. Пока что счет 3-1. А Элла подняли сейчас 14 всего лишь Так что пока развития прям лютого нет Нужно сейчас сыграть катку на плюс 25 стабильно Мы начинаем следующую катку Я знаю как будет карта на плюс 22 И к нам присоединился игрок команды Virtus.pro Я киндер И у нас такой сейчас получается пати Самое забавное, что против меня будет играть игрок 6-й левел такой же, как и у меня <св catheter> Посмотрим, кто из них лучше играет, Кто из нас лучше играет. Но по статистике на 0.1 кд У него лучше В общем, я очень слаб, но стати Статистика должна обновиться, и я получше начал играть Хотя две прошлые катки, это просто полная отмена Вообще никак не везло Карта Мираж, третий раз подряд, я устал Не получается у тут играть сегодня М -м -м -м -м, Окей, ладно Посмотрим <сва anesthetçanim> не... Убил яму Убил я. Нэйс. Дефолт. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Коннектор Убил Убил стой, стой, стой, стой, Okay. Yes. А, завершилась э, карта с Якиндером На самом деле все было хорошо Я чувствовал игру Я понимал, что команда адекватная И сыграл э, в плюс-минус адекватно сам Сейчас идем next Посмотрим, будет Якиндер или нет Но хотелось бы, конечно Окей, okay, погнали Они на треспе сидят Слева упоре с амкой. Хорош Скажи это, А, минус 84. может быть? Да, убил. Завершилась следующая карта. Было неплохо. Мы выиграли еще одну. Статистика наша, если я правильно понимаю, 5-1. В общем, ну, кажется, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, неплохо. У нас уже 1587 эр... Эло, эро. Брос. Брос. Я просто... я просто сделал один килл и второго просто не получилось сделать Я не понял, почему так происходит Вот опять одни киллы и умираю Вот, впервые Меду. 2 кило Боя гварден Пусть стримы, пусть стримы Наши всякие А, забей, меня полная, привет, как делать ведь один был Как же эрик А не, эрик не прощается Два рампа, один минус Два рампа, два пада, Один лоул, один минус 50 А один ага. Очень хорошо зашло Закончилась следующая карта И на самом деле я доволен 21 на 19 И плюс получается 2 цела Это классно По моему самочувствию. Я не устал Кондиционер работает Мне не жарко Мне не холодно Я переоденусь совсем скоро чуть, Потому что я чуть-чуть тепло оделся ну а так все мне плохо, скоро буду еду заказывать, хочу поесть, здоровое питание. В скобочках нет. Ну что ж, пока интересно, пока не устал, пока отвращения от игры нет, все хорошо. А это уже восьмая катка сейчас будет. Короче, решил поехать, себе покушать. Поэтому один час прерыва. Именно так. Заказывать не захотел. Но после такой игры у меня руки дергаются. Я серьезно. Смотрите, они дергаются. Я без понятия. Я какой-то нервный сейчас стал. То есть, реально, у меня какие-то тики. Короче, нужен перерыв в любом случае, реально. А то 8 часов играть, это такое Или сколько я играл. Ну, короче, точно нужна пауза. Он бежит хайлайтом, осторожно. <звы> А Просто нет, а нет Дерево! Да, серый Да, серый Нет, нет, не, не один, я пошутил. Nice. <связь> <связь> <связь> Ладно, эта катка была плюс-минус наживая, легкая на 14 целых. Посмотрим, что будет дальше. Пока что у нас счет 7-1. Очень много выигрываем, это хорошо, но Элла сейчас мало поднимаем из-за того, что играем с высокими. Нет, с низкими. <связь> Только трое, только трое. И бэ, ты, че это слаг бэ? Один банч. Кищин, еще один кичин. Ой, кичин, еще один. и <соценно> <соценно> шорт. Шорт уже. Nice. Найс Короче, катка была очень жесткой, на плюс 10 это очень тупо, конечно, но сыграли, и я чуть там помогал команде, мне понравилось. Кстати, глаза болят, сразу говорю, они меня моргают очень часто, и вот прям моргают очень жестко, не знаю почему. Ну и плюс болит шея, поэтому сейчас я лягу, э, подщилю и продолжу. To fall, to fall, да, убил. минус просто головой, ребят. Убил дефолт. Убил коннектор. Может. Ссылку. Да. Я понимаю. То мы... Нормально. Short, uh, 30 <смокинь> вышел, Да? он стреляет, еще, еще, еще один. Ай-яй-яй, да, да. а, да, да. шорт Я шорт игрю Он меня увидел, плюс oh, nice. Страй Все, ласт пауз Не пусть Дефати. Yeah. Дефати, пожалуйста nice. Все, найс nice. nice. Друзья, это была одна из лучших каток, мне она очень понравилась, вот без шуток, все было хорошо. Я играл реально хорошо, 28 фрагов за, шест... за 30 раундов, это достойно. После двух часов перерыва или полтора, реально, как будто перезагрузился, очень приятно играть. Хочу еще. А? Рампа с авиком выходит, вышел. Сейчас, блин, можно... Поди, Садим, садим, садим, так, ребят, ну что ж, еще одна карта завершилась, мы опять победили, плюс 34 Элла. По этой катке Вертига, я помогал команде, делал какие-то нужные фраги, но прям вау, не отыгрывал, понятное дело. Но в целом мне понравилось, не слился в говно, как на Мираже, четвертом, третьем. Плюс-минус нормально. Желание играть еще есть, но ни Вертига, ни Мираж не даст. Да, между, между Убил, был, кишен убил. Фора забирается, фора забирается. Фора у я живу. Живи. Дальше вот Какое да, время не Как я его uh, не убил? No. Кто видел коннектор килл мой? Попробую викзаставить. Коннектор. Попробуй бить коннектор. Коннектор. Вот там три андро. Okay. Ребят, мы проиграли катку на минус 38, и это непривычно проигрывать Ну я играл очень хорошо, кстати, 24 фрага Топ фрагер. Но а какой смысл этих фрагов, если мы проигрываем игры? Нет никакого смысла, посмотрим, что будет дальше Нормально на сайте будет. Вы там и может быть? Хорошо. Я там и поставили встречу Я кто, Яндер? Это молдон, это Выиграют. яма выше, помните? А а с с подкона, подкона все. Чтобы тут договаривать. Колла, все. колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, кон колла, колла, колла, колла, колла, колла, колла, а! Бля, джонги! Он Давай! Нет, э, осыпленный справа стоит! Ох, где? В окне, спрыгнул Я не понял просто, как бы я вышел, никого не было, и тут да. Такие, оп. Молодые люди, хорошая была игра, мне понравилась. Вышел в ноль. Э, фраги свои делал, помогал команде, поэтому идем дальше. 33 L до 8 уровня. Вот. Надеюсь, сейчас не проиграем Я даже так и жаловался, что взорвался <смех> Хорошо Двое кейджи, Сити У меня максимум времени напустим Хороший Соло кт один? кт э, сайт еще же лонг Лонг? Здесь типа наряжу. Я задержу! <Слышут> Боже мой! И бегит! А, авик! подождите, подожди, подожди, подожди, пацаны! You're, you're, you're Все у вас? Случилось полное дерьмо, у меня отключился интернет Провайдер тоже не работает, вообще их сайт не работает, это полная отмена Но я наверное уже бан получил в этой катке Почти большой стою ну, пожалуйста Из-за того, что у меня сбился интернет, и я... мы проиграли игру, понятное дело Сейчас захожу, у нас на плюс 13 игра, я опаздываю, поэтому давайте сразу же это Сейчас меня... 50 с хп1 с бомбой один с иглом. Кто этого убили, тебе типа по идее Нет, более пропадал. Найс. Хорош. Буду слышать Хорош. Красава. Даю флеш через Убил. Убили Nice. Okay, uh -huh. парень. Спасибо за игру. Okay, Следующая карта у нас плюс 15 за выигрыш. Честно, уже есть некоторые эмоции. У меня усталость очень жесткая. Очень жесткая. Я, я уже я, я сейчас лег, и чуть я заснул почти. Мешки появились под глазами. Ну, и самое главное устал. Устал сидеть. А так нормально. Надо взять паузу еще одну. Давно не брал паузу. Все, давайте иди, иди. пойдем играть. <мейден> С два банана убили. Все, все. зацепился. Не дифузит, не дифузит, наверное. Да, Давай. <мейд> вот это жесткое. Ебать, у нас we'll Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ай, бок. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, Молодец. Хорошо. Фундер. Иди, для... Попали. Попали. Хорош. Хорош. Ой, здесь, а, слева. мост, мост. У усти... На стенке, на да. Прыгаем. коннектор. Рагул был. Лас тоже. Кон... Хорош. Еще голова. А, а твои еще ходят. Да. <сORTS> <сORTS> а он не старса, да? У меня ты с тебя завернул? Блять, подболочен. Сайт, сайт, сайт. У-у-у. Пальцы меня. Я взял его. Ванкар. Сайт ласт. Хорош. Мехайн тикс Что это за дерьмо? Такое дерьмо, чувак. Просто пробил смолк. Не, да, да, для красоты я должен быть so, yeah. Один рапе. Двой мид. Найс. Nice. Еще мидл. Мидл yeah, вышли. Класс мидл. Oh, Там же еще один. Это чип. Я пикну. Найс. Найс. Nice. Nice. Nice. Спасибо за игру. <laughs> Прямо сейчас у нас последняя катка возможно, Это игра на плюс 35. И я сразу буду 8 левелом. и наконец-то завершится, закончится, наконец-то. В общем, посмотрим, что получится. 9 силат. Найс. Найс. Ой, лучше. Okay. Стрелил. <laughs> Найс, короткий. Mm. Мар, не чек, справа дефол. Найс. икон, Найс. Найс, шок, хорош, лучше. Найс. Nice. Хорош, пикает, как раз. Найс. Uh -huh. nice. Еще один ол. А, блять, сидит. А, у нас Что? уже в спине, я понял. Ну, так, они я... на Плэйма, Ой лучше. Easy один. Middle. Я 30 хп. Я 13. Хорош. Да, вот. Он близко где-то загал. Ушел. Да, Кто-то за единицу ушел. Дай смот на пачку. Там. Близко, близко. Я же говорю, близко где-то был. А, да, спасибо за игру. Да, да, спасибо за игру. Все, я паузу беру. Ребята. Этот ролик закончился. Я очень сильно устал. Эм... Но это было круто. Я почувствовал, что я вернул форму. Я... Сейчас вам покажу статистику, как было до и как после Я специально заскринил 15 аварей... Ну, давайте, давайте я вот так вот покажу Это без монтажа про... прям оставляем Плюс 34 до 8 уровня, да это одной накладки можно решить В общем, смотрим статистику 18 авг, было 15 Процент хэдшотов 46, было 48 КД, ну, 1.06, был 0.9 Эверейшая КР 0.6, 0.68 было лучше Факат. Ну, короче, я статистику поднял без рофов. Винред я фоткал, 54 было и сейчас 55 Ладно, друзья, мне кажется, что результаты есть Я лучше реально начал играть И мне она начала нравиться, моя игра немного в 5 на 5 Как вы знаете, у меня с этим небольшие сложности Ладно, ждите новые ролики по поводу таких вот каток Я не знаю, сколько ролик будет длиться в монтаже но спасибо каждому, кто посмотрел этот ролик. Если ты досмотрел этот ролик, значит ты интересуешься, э -э -э кто я вообще такой, и тебе интересно смотреть. Поэтому ссылку на мой инстаграм я оставлю в описании. Можешь подписаться, следить за тем, что у меня происходит в жизни. Ну и самое главное, не забудь подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. Всем пока, подумаю, что еще поснимать. Пока.